Всем привет, мужики! Я Андрей из Крыма, мне 38 лет, за каналом ВУВЫ наблюдаю, наверное, лет 7. Вот, Сам много практиковал, делал упражнения, летом делал онлайн интенсив сам. И считал, что у меня все хорошо, все я могу, ничего мне не надо. Всем советовал, естественно, никто на себя ответственность не берет. Все никто из тех людей, которым я хотел искренне помочь, своим друзьям, они никто не поехали. Я запрыгнул, так сказать, в вагон в последний момент. За день позвонил Юрий, вот, мы с ним обсудили, решили, вот я здесь. Открыл для себя много всего э, того, чего не пробовал сам, а какие-то вещи, которые я знал интуитивно. Сейчас у меня сложились пазлы. Ребятам мне четко объяснили касательно меня, что мне делать, как развиваться, дали качественную обратную связь. Я увидел вживую этих ребят. Вова, Денчик, Юра, все разного возраста, но все профессионалы своего дела Вот говорю как есть Поэтому если у кого-то есть какие-то сомнения касательно денег, касательно потраченного времени Их просто нет Приезжайте, проверьте Я этот выбор сделал и уверен, что сделал его правильно Всем добра